2011 год часть Б, b1 при окислении альдегида массой 8,8 грамм содержащих одну альдегидную группу избытком аммиачного раствора оксида серебра образовалось серебро массой 43,2 грамма рассчитайте массу полученной одноосновной кислоты Ну, во-первых мы с вами не знаем что у нас за альдегид при этом мы можем записать следующим образом что у нас будет r c то есть это наш альдегид, который окисляет аммиачным раствором серебра. да, Я вот таким вот образом напишу при нагревании. При этом у нас образуется карбоновая кислота и выпадает в осадок серебро. При этом у нас сказано, что 8,8 грамм нашего альдегида и, соответственно, 43,2 грамма нашего серебра. Давайте найдем химическое количество серебра, которое выделилось. При таком окислении альдегида. Значит, делим мы с вами на 108. 43,2 делю на 108. Получаем мы 0,4. 0,4 это химическое количество непосредственно нашего альдегида о, нашего, нашей серебра, нашего серебра. А в 2 раза меньше химическое количество альдегида 0,2. Таким образом, мы можем с вами найти малярную массу альдегида. Это масса 8,8 грамм разделить на малярную массу 0,2. Получаем мы с вами 44 грамм на моль. Давайте определим вот это вот R. Что такое 44? Это R плюс 12, это атом углерода в альтекидной группе, плюс 16 кислород и плюс 1. Чему же равно R? 44 минус 12, минус 16, минус 1. Это 15. Да? R равно у нас 15. Соответственно, это не что иное, как CH3. 12 плюс 3 это 15. То есть CNH2N плюс 1. Хорошо. Значит, у нас карбоновая кислота, которая получилась, CH3COH уксусное. Нужно рассчитать массу этой кислоты. Химическое количество будет равно 0,2. Малярная масса 60. Соответственно, мы с вами 60 умножаем на 0,2 и получаем массу, равную 12. Это и есть наш ответ. Массовая доля 3-глицерида, образована остатками пальмитиновой и стеариновой кислот, в мольном отношении 1 к 2, в некотором жиле составляет 21%. Чему равна общая масса в килограммах пальмитата и натрия, полученных в результате омыления данного жира массой 560 кг? Выход считать 100%. Считайте, что все остатки пальмитино стеариновых кислот входят в состав указанного 3 -глицерид. Мы с вами видим, что остатки пальмитиново-стеариновой кислоты относятся у нас в соотношении 1 к 2. Значит, у меня один остаток пальмитиновой кислоты, и два остатка стеариновой кислоты. Давайте запишем исходный наш триглицерид. Значит, Как он образуется? Он образуется в реакции этерификации спирта глицерина, где отщепляется один атом водорода от каждой группы, То есть не целая группа, а только атомы водорода. И дальше здесь будет образовываться сложная эфирная связь с пальмитиновой кислотой c 15 h 31 cooh и двумя остатками Стеариновых кислот C17, H35COH и здесь тоже C17, H35COH. Раз у нас сказано, что образуются пальмитаты стеарат натрия, значит я добавляю непосредственно натрий OH. Что у нас будет получаться? Глицерин. Он нас особо интересовать не будет. Не то чтобы особо, но вообще нас интересовать не будет, но формулу нужно записать. И теперь у нас будет одна соль пальмитиновой кислоты, CОО натрий и в два раза больше будет у нас солей стеариновой кислоты, потому что соотношение 1 к двум. Теперь, значит, у нас 560 килограмм, это весь наш вот этот вот триглицерид, и только 21 процент входит непосредственно Наш 3 глицерид в состав всего жира. Давайте найдем чистую массу 3 глицерида. Я 560 кг, умножаю на 0,21 в долях и получаю 117,6 кг. При этом мне нужно найти массу вот этих двух солей тоже в килограммах. Соответственно, для нахождения их массы мне нужно знать химическое количество. И самое сложное, что здесь нужно посчитать, это малярную массу. Я это сделала уже заранее, 862 грамм на моль. То есть мы с вами теперь можем найти химическое количество нашего триглицерида. глицерида. При этом я так и оставлю в килограммах, потому что ответ все равно нужно найти в килограммах. Получается у нас 0,136 моль химическое количество пальмитата натрия будет точно же такое же, а вот химическое количество нашего стеарата будет в два раза больше, потому что соотношение один к двум. ноль целых семьдесят три. Давайте находить по отдельности массы пальмитата и стеарата натрия. 0,136 тридцать шесть мы домножим, ну и давайте считать на малярную массу. 12 умножить на 16 плюс 31, 16 на 2 и плюс двадцать три. У, у меня получилось 278, семьдесят на ноль целых сто тридцать шесть. Это тридцать семь целых восемьсот восемь тысячных килограмм. Теперь разбираемся с, с теоратами. С 17 H 35 пять, СОО Uh, у нас 0,272 моля. Теперь считаем малярную массу. 12 умножить на 18, плюс 35, 16,02 плюс 23, 306. Тогда масса у нас, соответственно, получается 83,232 килограмма. Ищем сумму. Я вот так: вот обозначу: вот этих. Масс. Сумма у нас получается 121,4 килограмма. Но если ЦТ, мы округляем до 100, 121. Далее b3. Установите соответствие между структурной формулой органического вещества и общей формулой гомологического ряда, к которому относится это вещество. Ну, давайте разбираться. Обратите внимание, у нас здесь. Вот такое интересное э, вещество. Да? Давайте посчитаем, какое количество атомов клюрода. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 атомов клюрода и 4 кратных связи. Очень похоже на бензон, но при этом на 1 кратную связь больше. Если вспомнить, в ароматических соединениях у нас будет общая формула CnH2n-6. За счет того, что здесь еще дополнительная кратная связь у нас будет cn. H2N не минус 6, а минус 8. Значит, для вещества А соответствует номер 6. Далее, B. B у нас э, вещество, которое имеет непосредственно, э, скажем так, 3 π связи да? То есть оно будет соответствовать такому же, такому же самому, э, скажем так, производному, очень похожему как у ароматических соединений, но на одну, скажем, оно не замкнуто в цикл. Соответственно, общая форма будет CNH2N не минус 6, а минус всего лишь 4. И это правильный вариант ответа 4. В, обратите внимание, у нас три кратных связи здесь и еще такая же. То есть CNH2N минус 8, это номер 6. И последнее, обратите внимание, 1, 2, 3, 4 атомов углерода и у нас здесь карбоксильная группа. Да? То есть у нас не что иное, как карбоновая кислота. Для карбоновых кислот соответствует формула CNH2O2, то есть G8, а 6 B4, V6, G8. Далее, B4. Определите сумму малярных масс органических веществ d и е, образующихся в результате следующих превращений. Ну, давайте разбираться. Изначально у нас здесь сложный эфир. Когда у нас сложный эфир такой подвергается а, щелочному гидролизу, у нас образуется изначальный спид и соль соответствующей карбоновой кислоты ch 3 СО натрий и плюс С2H5OH. Значит, у нас а, здесь дальше Купрум-О. Купрум-О может только реагировать со спиртами, то есть веществом А у нас является спирт. Что происходит дальше? Я буду, наверное, такой земейкой рисовать. Если у нас Купрум-О при нагревании, у нас образуется соответствующий альдегид. CH3, CHO. Это вещество Б. Затем у нас амячный раствор оксида серебра. Это реакция серебряного зеркала. Все это превращается в соответствующую карбоновую кислоту. Веществовая ⁇ это уксусная кислота. Затем у нас опять же реакция этерификации. Образуется у нас сложный эфир CH3, COOCH3 метиловый эфир уксусной кислоты. Это вещество Г. И затем мы тут же опять добавляем а, нашу щелочь, то есть происходит опять же гидролиз, щелочной гидролиз, образуется соль карбоновой кислоты ch 3 натрий. и образуется исходный спид. Где вещество Д, где вещество Е e нас особо не интересует, потому что нам нужно найти сумма малярных масс двух этих веществ. Считаем: 12 плюс 3 плюс 12. 16 на 2 и плюс 23. 82 это наш ацетат натрия. Теперь метанол. 12 плюс 3 плюс 16 и плюс 1. Это 32. 32 плюс 82 это 114. Наш ответ. Далее B5. Дана схема превращения. Вычислите сумму молярных масс твердого при температуре 20 градусов неорганического вещества X. И органического вещества, молекулярного строения. ну Давайте разбираться. Значит, медь у нас реагирует с аргентом Н3. За счет того, что медь у нас сильнее, она в ряду активности металлов стоит левее, значит может вытеснить серебро из состава соли. Значит, при этом у нас э, что происходит? Дальше серебро у нас нагревание и нагревание, ничего с ним не будет. А значит, веществом А у нас является нитрат меди. Нитрат меди при нагревании разлагается на оксид меди, НО2 и кислород. Можно, в принципе, здесь даже и не уравнивать. Значит, вот это у нас будет вещество Х, и мне нужно будет потом посчитать малярную массу. Значит, аргентум это у меня вещество В, и оно будет дальше вступать в реакцию с концентрированной азотной кислотой. Если это концентрированная азотная кислота, у меня образуется нитрат серебра, НО2 и вода. Дальше обратите внимание. У меня что, скажем так, дальше с этим будет реагировать, с нашим веществом. Дальше у нас очень интересное преобразование, потому что, казалось бы, аргентум внутри вроде чувствами, окон будет реагировать. Специфическая реакция, давно я ее не встречала в, скажем так, теперешних, можно сказать, централизованных тестированиях, будет образовываться следующее вещество. Аргентум NH3 дважды, NO3, Ну и там будет выделяться, тут на самом деле гидрат аммиака, будет выделяться еще две молекулы воды. Это вещество комплексное, нитрат скажем так нитрат диамин серебра да это не что иное как когда мы используем аммиачный раствор оксида серебра то есть это такая специфическая реакция либо вы могли в принципе додуматься а что тут у нас серебро и потом что-то с альдегидом да еще и аммиак добавляется то есть у нас будет происходить реакция серебряного зеркала потом наше вот это вот вещество реагируя с альдекитом будет давать карбоновую кислоту. И вот это не что иное, как вещество Y. Ну, давайте считать, потому что нам нужно именно органического вещества Y найти. Считать малярную массу. Купрум О 16 плюс 64 это 80. И малярная масса уксусной кислоты, я просто уже ее помню, это 60. Того у нас малярная масса вот эта смесь, смеси 140 грамм на моль. Дальше, Б 6 Интересная задача, я ее уже не первый раз встречаю, достаточно часто используется и при прохождении темы раствора и так далее. Причем я заметила, что в этом году именно очень много органической химии. В 2011 год, прям вообще Б часть практически вся эта органика. Уксусный ангитрит ch 3 co дважды. Он легко взаимодействует с водой. У нас даже записано уравнение реакции, но я ее люблю переписывать, чтобы потом обозначать химические количества. Какой объем водного раствора уксусной кислоты с массовой долей? 90%. И у нас здесь предполагается, что а, будет происходить Реакция, точнее, задача на реакции в растворах, еще и смешение раствора. То есть, первый у нас раствор это уксусная кислота, и я здесь обязательно помечаю, кто является растворителем в воде 90-процентная. Плотность 1,06 грамм на сантиметр кубический. Объем вот этого нашего раствора нам нужно найти. Добавляют к 55 граммам уксусного ангидрита CH3CO дважды О. Обратите внимание, в уксусной кислоте. Здесь у нас растворитель является уксусная кислота. Масса раствора 55 грамм. С массовой долей уксусного ангидрита 45%. Чтобы получить 97% водный раствор уксусной кислоты. Раз у нас говорится о том, что будет получаться водный раствор, значит полностью весь вот этот наш уксусный ангидрид прореагировал с водой, а вода еще осталась в испытке. Значит, что такое у нас здесь 97% уксусная кислота? Это масса, я так буду сокращать, уксусной кислоты из первого нашего раствора, плюс масса уксусной кислоты из второго раствора, там где она является растворителем, и масса уксусной кислоты, которая образовалась в результате реакции. Так я прям напишу реакции. Делить на массу раствора 1 плюс масса раствора 2. У нас здесь больше ничего не улетучивается, не выпадает в осадок. Наша задача теперь найти все вот эти величины, которые не хватает для последней третьей формулы. Значит, массовая доля 0,97 мы с вами знаем. Массу уксусной кислоты 1 мы не знаем, массу уксусной кислоты 2 мы можем Легко найти массу вещества, и обратите внимание, раз у нас веществом растворенным является уксусный ангидрит, значит 55 умножить на 0,45, это я таким образом найду массу уксусного ангидрида. Масса его будет равна 24,75 грамм, тогда масса уксусной кислоты из второго нашего раствора 55 минус 24,75, то есть разница. 30,25 грамм. Значит, я вот это подчеркну, это будет наша масса уксусной кислоты 2. Теперь, что мы с вами можем понять? Мы можем с вами понять, сколько же образовалось в результате реакции. И не всегда нужно переходить к химическим количествам. Вы можете считать по малярной массе. Что такое химическое количество? Отношение массы к малярной массе. Соответственно, сверху я записываю массу. Мне ее нужно будет найти, то есть х. Да? А здесь у меня будет малярная масса. Для уксусного ангидрида 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16. Все это умножено на 2. Плюс 16. 102 грамм на моль. Малярная масса уксусной кислоты 60 умножить на 2, потому что здесь у нас стоит коэффициент. Таким образом, масса образовавшейся уксусной кислоты 24,75 умножить на 60, умножить на 2 и делить на 102. 29,118 грамм. То есть мы с вами знаем теперь массу уксусной кислоты 2, массу а, непосредственно из нашей реакции не знаем только в первом растворе. И а, в задачах на растворы очень классно то, что мы можем то, что нам нужно найти, применить за х. То есть пусть у меня x будет объем, который мне нужно найти. Тогда масса первого раствора будет получаться 106 x. Тогда масса вещества 106 x умножить на 0,9. Давайте посчитаем, чему это будет равно можно вот так вот прям разделять, то есть я люблю решать методом стаканов, тогда все четко разделяется, какие данные относятся к каким э, непосредственно растворам. 0,954. X. Ну теперь давайте все подставлять в нашу формулу. 0,97 равно массу уксусной кислоты из первого раствора 0,954х. Из а, второго в качестве растворителя 3025. То, что мы нашли в результате реакции, 29,118 тысяч. Делим на массу раствора. Масса раствора первого 1,06х. Масса раствора второго 55 грамм. Находим чему равно х. 0,954х плюс 29,118 плюс 30,25. Это у нас получается 59,368 равно 0,97 умножить на 1,06. тысячных х и плюс 55 умножить на 0,97. Это у нас 53,35 сотых. Переношу это влево с иксом, соответственно, вправо шесть целых восемнадцать тысячных один, двести восемь делю на ноль, точнее, отнимаю ноль девятьсот 0,074 х. Икс отсюда 6.018 делю на 0.074. У меня получается 81.324. Если мы ЦТ округляем до 81, 81 сантиметр кубический мне потребуется на вот образование такого раствора с массовой долей 97%. Далее Б7. К раствору медного купороса масса 24 грамма с массовой долей сульфата меди 8%. Ну, медный купороз, купром СО4 на 5 молекул воды. И вот эта вот масса у нас 24 грамма. И при этом массовая доля купром СО4 у нас здесь составляет 8%. Добавили некоторое количество насыщенного раствора сульфида натрия. То есть купром СО4 плюс натрий 2С. Сразу запишем уравнение реакции. Купром С у нас выпадает в осадок и образуется натрий 2СО4. Растворимость сульфида натрия в условиях эксперимента, то есть мы можем обозначить как S при, там, допустим, какой-то температуре для сульфида натрия, натрий 2 s составляет 25 грамм на 100 грамм воды. После отделения осадка оказалось, что концентрация моль на дециметр кубических Ионов натрия в 6 раз больше, чем концентрации сульфид-ионов. Определите массу насыщенного раствора сульфида натрия, использовавшегося в описанном эксперименте. Ну, с чего начнем? Начнем мы с вами с массы купромаса 4, та, которая изначально была у нас в нашем медном купросе. 24 умножаем на 0,08. 192 грамм. И тут же я найду химическое количество. 192 разделю на 160. Это молярная масса. Получу при этом 0,012 моль. 12 тысячных. Теперь, что нам сказано? У нас сказано вот это соотношение, что концентрация ионов натрия в 6 раз больше, чем сульфит ионов. За счет чего? За счет того, что сульфит натрия у нас останется еще как-то в растворе. Значит, купрум С у нас нивелирует Да, он выпадет в осадок, мы его не считаем. Что у нас тогда получается? У нас диссоциирует натрий 2СО4. Он у нас, я так условно нарисую, чтобы потом хорошо было химическое количество, считать. Диссоциирует на 2 иона натрия и С4,2 минус. А у нас, видите, еще откуда-то должны взяться сульфиты. Значит, у нас натрий 2С будет диссоциирует на 2 иона натрия и сульфит Если у меня будет, соответственно, ну, представим X, э, химическое количество или концентрация сульфит ионов, значит и х будет натрия 2С. Тогда 2х будет соответствовать нашим ионам натрия в натрии 2С. А у меня их должно быть 6х. Значит, что у меня получается? 4х, то есть 6х минус 2х равно 4х, будет приходиться на мои ионы натрия в натрий 2SO4. Тогда в два раза меньше химическое количество будет натрий 2S. 2х. И обратите внимание, соотношение натрий 2S и натрий 2SO41 к 2. Мы это с вами потом разберем. То есть у меня еще останется... Какой-то избыток на 3,2С. Я вот так в скобочках возьму, что он здесь есть в избытке. И соотношение, то есть у меня будет в 2 раза меньше, 0,5. Можно так записать. Значит, теперь Купром СО4 у меня прореагировало химическим количеством 0, 0, 0, 12 тысячных Значит, у меня 0,012 на 3,2СО4 образовалось. Соответственно, в 2 раза меньше всего лишь 0,006 натрий-2СО4 у меня будет в избытке. Но при этом мне нужно помнить, что еще 0,0012 прореодировало. Какое суммарное химическое количество натрий-2С натрий у меня непосредственно было в исходном растворе? 0,012 плюс 0,006 это получается 0,0018 моль. Давайте найдем массу вещества натрий 2 со 0,018 умножу, сейчас мы посчитаем малярную массу, 23 умножить на 2 и плюс 32, 78. 78 умножить на 0,018, это 1, 404 тысячных грамм. Теперь обратите внимание, растворимость у меня 25 грамм на 100 грамм воды, то есть 25 грамм вещества. На 125 грамм раствора. Раствор – это все вместе. 25 плюс 100. Тогда какая масса раствора будет, если у меня, соответственно, давайте не х, возьмем уже y грамм. Если у меня один 1, тысячи на грамм. у равно 1,404, умножаю на 125 и делю на 25. Получается у меня 7,02 грамма. Ну или вариант ответа, который вы должны будете записать. Централизованное тестирование – это 7. В8. Установите соответствие между схемой химической реакции, протекающей в водном растворе, и суммой коэффициентов в сокращенном ионном уравнении реакции. Ну Давайте по порядку. А. Цинк плюс калий-ОН. -OH. И у нас здесь не что иное, как в растворе протекает реакция, значит будут образовываться комплексное соединение: Калий-2, цинк-ОН. -OH. 4 Ну, давайте попробуем это все у нас здесь уравнять. У нас, по идее, должен еще уделяться здесь водород. 4 атома кислорода, 4 слева, 6 здесь, 6, здесь. Все уравняли. Теперь мы с вами записываем в сокращенном уровне. Цинк у нас диссоциирует. Калий, О OH диссоциирует на калий, и О, OH. вода, слабый электролит, так и оставляем. Дальше как диссоциируют комплексные соединения на внешнюю сферу и остается вот такая у нас внутренняя сфера 2 минус. Водород у нас так и есть. То есть сократить мы с вами можем только ионы калий. И нам нужно посчитать сумму коэффициентов, которая осталась. То есть здесь 1, еще плюс 2 это 3, еще плюс 2 5, 6, 7. То есть 7 у нас соответствует третьему номеру А3. Далее, пункт Б. Алюминий плюс H-хлор избыток. Значит, у нас образуется алюминий-хлор-3 и выделяется водород. Уравняем все это. 6, сюда 2 и сюда 3. Тут же мы с вами сразу же смотрим в таблицу растворимости. Ищем алюминий-хлор-3. Алюминий-хлор-3 у нас растворимый, значит, все прекрасно. Расписываем. Алюминий. 2 алюминия плюс 6H плюс плюс 6 хлор минус равно 2 алюминий 3 плюс плюс 6 хлор минус и плюс 3 молекулы водорода. Единственное, что мы можем сократить, это наши хлоры. Теперь считаем коэффициент. 2,6,8, еще плюс 2 – 10, и еще плюс 3 – 13. 13 соответствует шестому номеру, то есть B6. Далее пункт В. Давайте я лишнее Сейчас сотру, и мы будем с вами дальше продолжать. Значит, у нас здесь алюминий 2О3 и HNO3 избыток. То есть у нас здесь идет кислотно-основные, скажем так, свойства. Алюминий 2О3, HNO3 образуется. Алюминий NO3 трижды и вода. Уравниваем двойку перед солью. Затем у нас 6 молекул, 6НО3 групп, значит 6 молекул кислоты должно быть и 3 перед водой. Расписываем. Алюминий 2О3 оксид у нас не расписывается. Азотную кислоту расписываем. Дальше. Алюминий НО3 трижды опять же проверяем. Алюминий внутри 3 трижды у нас растворительный. Значит все прекрасно. 2 алюминий 3+. Плюс 6 no 3 минус и плюс 3 молекулы воды. Опять же, единственное, что мы можем сократить, это нитраты ионы. 1 плюс 6 это 7, 9, и еще плюс 3, это у нас соответствует 12. То есть для пункта В12, вот это 5. И самое последнее пункт Г, барий СО3, у нас H-хлор, и опять же избыток же будет у нас здесь происходить. Значит, в результате этого взаимодействия будет у нас образовываться барий хлор 2 H2O и CO2. Потому что мы вспомним о том, что наша H2CO3 кислота нестабильная, тут же она у нас распадается. Ищем барий CO3. Барий CO3 у нас мало растворим, значит, мы его не расписываем, так и оставляем барий CO3. Дальше 2H+. Плюс 2 хлор минус. Получается, ищем барий хлор 2. Барий хлор 2 растворим, поэтому я расписываю на ионы. Барий 2 плюс, плюс 2 хлор минус, плюс вода и плюс СО2. Зачеркиваем только хлорид ионы. А теперь считаем количество здесь коэффициентов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 коэффициентов, шестерку я вижу под номером 2. То есть Г соответствует 2. Правильный вариант ответа. А3, В6, В5, Г2. И последние два задания. Ветерстайте коэффициенты методом электронного баланса в уравнении кислотно восстановителя реакции. Укажите сумму коэффициентов перед веществами молекулярного строения. Ну Сразу же молекулярного строения. Это у нас H2SO4, бром-2 и вода. Калий-бром, калий-2, хром-2, О7, плюс H2SO4. Получается бром-2, калий-2СО4, хром-2СО4, трижды и вода. Кто у нас меняет степень кислений? Бром был минус 1, стал 0, хром был плюс 6, стал плюс 3. Я вам подробно, уже не сокращенной схемой, а запишу более подробно. Бром был минус 1, стал, был, стал бром 0, но при этом его стало 2. Атома. Они же не могут ниоткуда-то взяться, поэтому я прям в полуреакция уравниваю. На один атом брома у нас происходит отдача одного электрона. Но при этом каждый из атомов участвует в такой окислительно-восстановительной реакции. Поэтому умножаю на количество атомов 2. Теперь хром был плюс 6, его было 2 атома. И хрома стало плюс 3, тоже 2 атома. Соответственно, у нас плюс 3 электрона на один атом, а таких атомов у нас 2. Сношу все коэффициенты 2, 6, наименьшее общее кратное 6, 6 делю на 2 это 3, 6 делю на 6 это 1. Теперь обратите внимание, у меня два коэффициента есть перед промом минус 1. Я их между собой перемножаю. 3 и 2 6, но перед промом 0 я ставлю только 3. Единицу я ставлю перед хромами. При этом единицы обязательно ставлю, чтобы запомнить, что вот эти уже молекулы я уравнял. Считаю количество атомов калия в исходных веществах. 6 здесь, еще два, здесь, это 8. Соответственно, четверку должна поставить перед молекулой калия 2С4. В продуктах реакции сульфата он у меня уже уравнен. 4 еще плюс 3, 7. Соответственно, семерку я должна поставить перед H2SO4. Водородов в левой части 14, соответственно, 7 ставлю перед водой. Проверяем мы по кислороду. 7 плюс 7 умножить на 4, это у нас 35. В правой части 16, плюс 12 и плюс 7 тоже 35. А теперь обратите внимание, мне нужно было найти перед серной кислотой, бромом и водой. У меня эта сумма получается 17. Правильный вариант ответа 17. В10 самая последняя задача к 40 дециметрам кубическим смеси, состоящей из этана и аммиака, ну Этан у нас С2H6, аммиак NH3. Добавили хлороводород. Значит, хлороводород у нас будет реагировать только с NH3. Да, то есть будет образовываться NH4. Хлор. Изначальная смесь 40 сантиметров кубических, аж хлор мы добавляем 15 сантиметров кубических. После приведения новой газовой смеси к первоначальным условиям ее относительная плотность по воздуху составила 0,90. Укажите массовую долю. аммиака в исходной смеси все объемы измеряли при 20 градусах, ну и при типа нормальном давлении. Значит, э, массовая доля аммиака, нам нужно ее найти. Для начала, что у нас здесь есть? У нас здесь есть плотность одного газа или газовой смеси по-другому. Давайте найдем малярную массу, правильно сказать, второй смеси 0,90 умножить на 29. Это малярная масса воздуха. Получается у нас 26,1. Причем эту малярную массу я не округляю, так и оставляю. Теперь обратите внимание: мне непонятно, чего у нас, что у нас здесь осталось в избытке. Остался аж хлор в избытке, аж наш 3 еще остался в избытке. Или у нас ну, этан в любом случае будет оставаться. Для анализа мы с вами посчитаем малярные массы. Значит, для этана 12 умножить на 2 плюс 6 это 30. Дальше, малярная масса аммиака 17, малярная масса H-хлор 36,5. То есть, что мы с вами видим? Что у нас в любом случае не может быть так, что у нас останется этан и ашхлор в избытке. У нас в любом случае будет этан и газ с меньшей малярной массой. То есть, у нас останется в избытке NH3. То есть H-хлор у нас полностью не хватает для полной нейтрализации. Отлично. Значит, мы с вами понимаем, что 15 дециметров кубических NH3 здесь прореагировало. Хорошо. Значит, объем смеси 2 у нас, соответственно, будет 40 минус 15. Почему? Потому что у нас NH3 перейдет в уже твердое вещество. И останется у нас, соответственно, 25 дециметров кубических газа. Мы с вами что можем сделать? Перевести это все в химическое количество. 25 делю на 22,4, получу тысячных 1, 1, моль. Теперь, что такое 26,1? Это молярная масса этана С2А6 умножить на его объемную дуду Фи, Плюс малярная масса оставшегося аммиака умножить на его фи. Мы не знаем только объемные доли. Пусть объемная доля моего э, непосредственно этана будет х, тогда объемная доля для аммиака 1 минус х. Считаем, чему равно х. 26,1 равно 30х плюс 17 умножить на 1 минус х. 26 и 1 равно 30x плюс 17 минус 17x. Значит, 26 и 1 минус 17 это у нас 9 и 1. 30 минус 17 это 13x. X отсюда 9 и 1 делить на но на 13 это получается 0,7. То есть у меня химическое количество я так даже запишу С2H6 это химическое количество смеси умножить на ее объемную долю получается 0,700 ну даже можно да 781 моль отлично это химическое количество этана сколько же тогда химическое количество аммиака в исходной смеси 40 делю на 22,4 там химическое количество изначально было 1,786. У меня спрашивается, укажите массовую долю аммиака в исходной смеси. Значит, мы находим химическое количество аммиака в исходной смеси. 1,786 минус 0,781. Получим мы 1,005 моль. Как теперь найти массовую долю аммиака? Я это лишнее сейчас сотру что такое массовая доля аммиака? Это отношение массы аммиака к массе всей смеси. Можно по отдельности, можно сразу же, я, наверное, сразу же запишу. Значит, что такое масса аммиака? Это химическое количество тысячных умножая на малярную массу 17. Снизу это будет то же самое, только плюс еще химическое количество этана умножить на его малярную массу. Ну, давайте считать. Значит, у нас здесь получается 17,085 и делить на 40,515 тысячных. 17,085 делить на это значение у нас получается в долях 0,422, если в процентах 42,2, но округляем до целого числа 42. То есть это и есть правильный вариант. Ответа. Думаю, что вам понравились такие необычные задачи, особенно в части было очень много-много было органики. Посмотрим, что же будет в 2022 году. Ну а пока всем пока!